Привет на канале РУСВИДЕО Я рад, что вы смотрите мои видео уроки Подписывайтесь на канал Наверняка многие из вас пользуются Социальной сетью ВКонтакте Но совсем немногие Знают о скрытых возможностях Этой социальной сети Все мои видео о социальной сети ВКонтакте Вы сможете посмотреть в плейлисте Который видите слева А сейчас я открою вам Самый первый небольшой секрет Итак, главная цель любого бизнесмена в интернете это получать дешевых целевых посетителей, будущих покупателей. Дешевые посетители это те, которые пришли в поисковых систем. Как показывает практика, чтобы продвинуть в топ свой новый сайт, нужно вложить немало денег и своего времени. А вот продвинуть, в топ-группу ВКонтакте или свой паблик по одному-трем ключевым низкочастотным запросам быстро и достаточно дешево. Дело в том, что к домену ВКонтакте Яндекс не применяет вообще никаких фильтров. А по отдельным низкочастотным запросам можно попасть в топ гугла уже через 24 часа. Стоит также учитывать, что группы и паблики ВКонтакте ранжируются тоже по одному-трем низкочастотным запросам. То есть, если ваш бизнес имеет больше количество ключевых запросов, то вам придется создавать большее количество групп. Исходя из всего этого, можно создать группы или паблики по одному-трем ключевым точным низкочастотным запросом применить небольшую раскрутку к этим группам и пабликам и очень быстро выйти в топ поисковых систем и начинать получать бесплатный трафик на ваш бизнес вот конкретные примеры низкочастотный запрос купить газовый котел на Вьюн, в Воронеже и на первой странице Google мы видим сообщество ВКонтакте. Это группа. В этой группе не так много участников, совсем небольшая активность, и тем не менее, эта группа по низкочастотному запросу уже находится на первой странице поиска Гугла. Это работа также и при среднечастотных запросах. Аудио, без авторских и Google на первой странице выдает в сообществе ВКонтакте. По меркам сообществ ВКонтакте в данном случае это паблик. Такое количество подписчиков совсем невелико. И тем не менее по такому среднечастотному запросу домен ВКонтакте находится на первом месте поиска Google. Если вам нужно пошаговое руководство, как использовать этот секрет ВКонтакте и начать получать бесплатный трафик, то пройдите по этой ссылке, скачайте и начинайте использовать полученные знания. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, задавайте вопросы и также посмотрите плейлист. С вами был Владимир Парфенов и канал Рус Видео. Увидимся в следующих видео.